Приветствую вас всех на своем канале. Рада вас видеть. Сегодня я хочу сделать для вас расклад, который когда-то был запрос, как заявка на индивидуальную консультацию. Напоминаю, что по выходным я провожу блиц консультации на разные темы, вот. И в разделе сообществ на главной странице моего канала делаю анонс об этом. И там был такой запрос на одной консультации, да, почему я не могу выбрать дело по душе. То есть один из вопросов был. И я решила, значит, это вынести на общий расклад и посмотреть, что же ответят карты. Так, выбирайте позиции и давайте мы с вами приступим. Напоминаю, что вся информация о моих услугах есть в описании под любым моим видео. А мы с вами сразу без промедления приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. И давайте посмотрим первый вопрос. Для чего вам вообще дело по душе? Да, то есть, когда мы не понимаем корень причину, нам сложно сделать вообще какое-то действие. То есть, когда у нас нету мотивации, да, то есть мы не понимаем нету понимания наш мозг никогда не будет подсказывать нам ответы потому что ему нужна конкретика поэтому мы с вами смотрим для чего вам дело для по душе вообще десятка пендаклей во-первых потому что она дает вам она дело да она дает вам стабильность она она дает вам некую такую опору почему а, во вторых здесь дело по душе поможет как-то каким-то образом вашей семье и третий момент э, это финансовый возможно надо было начать сначала да с финансов потом все остальное но здесь уже не столь важно то есть финансовый аспект очень важен дело по душе я хочу на нем зарабатывать да я хочу монетизировать свое дело то есть не только, чтобы мне э, было приятно, но еще и то, чтобы я э, получала за это, либо получала за это деньги. Еще для чего вам нужно дело по душе? <смех> Блокарта изобилие, да? Просто потому, что я хочу жить... Э, жить хорошо, изобильно. Причем, знаете, так интересно, я выбираю дело по душе, но акцент делаю на финансы. То есть у меня такое ощущение, что по сути вам... Нужно даже не само дело, а нужны деньги. Нужны э, деньги, потому что у меня такое ощущение, что дело по душе это вот как-то больше для вас лично идет э, как некое такое хобби, от которого я получаю удовольствие. Но при этом я не хочу заниматься каким-то другим делом. То есть ходить еще и параллельно, например, на работу. Поэтому есть ощущение того, что я хочу монетизировать свое любимое дело, чтобы совместить полезное и с приятным. Но первично вот именно а, приятное здесь выходит в контексте финансов. То есть вам любимое дело нужно для заработка. Поэтому здесь сразу уже есть ответ на том чтобы подумать, вообще с, финансовыми, с финансовым вопросом немножечко поразбираться. Что такое деньги, как они приходят, как они работают. То есть здесь вот как-то, знаете, как некая такая подноготная. Вроде бы мы говорим про дело по душе, а любимое дело, да. А подноготное здесь финансовое. И даже не столь финансовое, что... Вам нужны эти деньги? Сколько? Если копать еще глубже, здесь такое чувство, что вам нужна комфортная, стабильная жизнь, когда бы вы чувствовали себя в безопасности и не было ощущения нужды. Вот здесь вообще это с чего начали? Да, сделала по душе и пришли как раз таки к тому состоянию, когда я не хочу ни в чем нуждаться. Здесь нет крайности в плане того, что я хочу там, не знаю, по первому своему желанию покупать все, что мне там нужно, и излищество. Здесь не про излишества, здесь скорее про состояние внутренней души, успокоения. Я не хочу переживать по поводу денег. Поэтому я выбираю изобилие, я выбираю вот это вот состояние, когда зона комфорта именно финансовая это то, что мне необходимо да то есть я не говорю про роскошь хотя такое тоже может быть что вот вы любите любите роскоши потому что в роскоши есть вот этот вот лоск есть вот эта вот красота, эстетика это требует ваша душа потому что идет отражение вашего состояния, вашей души через это но здесь вот вам прям жизненно необходимо ощущать, что вот есть деньги. Причем вы эти деньги можете и не тратить. А вот именно само понимание, что есть деньги, они дают вот, как убеждение. да, Для вас деньги – это спокойствие, деньги – это безопасность. Деньги – это некие возможности, но это уже вторичные. Да? То есть первичное это вот пускай у меня на счету будут миллионы, условно говоря, да, а я также буду продолжать работать там, где я работаю делать то есть я, я, я не буду лениться, но вот это вот само осознавание, что э, на всякий пожарный, да, как люди любят говорить, да, либо на, на черный день, вот, у меня есть эти деньги, вот для вас это здесь есть такие глубинные страхи э, от нищеты, нищеты, и если у вас и присутствует такой страх, а он у вас присутствует, это может стать для вас хорошей мотивацией, то есть я не хочу больше никогда в жизни чувствовать вот эту вот нужду и нищету, и это будет меня мотивировать на достижение либо на совершение каких-то поступков и действий. Поэтому здесь мы разобрались, да, то есть я сразу вам рассказала и глубинные какие-то сценарии, вот психологические аспекты что вам мешает найти ваше дело туз Пиндакли. когда у меня единички стали материалистами не знаю и десятка кубков что что вам мешает найти дело по душе если у вас его нет давайте я посмотрю оно у вас есть Знаете, ваше тело по душе, оно как-то связано с глобализмом. А, то есть это какое-то вот безграничное, да, обширное. Это то, что э, охватывает, не э, знаю, какие-то вот большие, большие объемы. То есть это дело, оно может быть связано с людьми которые живут в других культурах в других национальностей за пределами за границами причем границы не в плане территории а границы сознания то есть вам нужно там не знаю изучать что-то что за пределы нашей галактики за пределом вашего сознания за за пределами вот вы тот человек то есть, если вы даже идете в мистику, вам надо знать то, что не знают другие, вам надо заглянуть туда, куда не заглядывает никто. То есть вы занимаетесь психологией, психотерапией, вы будете рассматривать то, что непонятно, то, что неизвестно другим. То есть, вот здесь дело, с одной стороны, вот как-то глобализации больше единения, я бы сказала, чем разделение. То есть то, что объединяет людей, то, что объединяет, не знаю, умы какие-то, да, объединение здесь может быть с природой. Здесь вот какие-то, не знаю, профессии могут быть абсолютно, с одной стороны, нового поколения, да, там, например, искусственный интеллект. И все, что с этим связано. С другой стороны, могут быть профессии, связанные с генетикой. Да? Там поиски всяких, как это называется, этих белковых соединений. То есть все, что идет за пределы общепринятых понятий. Профессии, с другой стороны, могут быть дипломаты, люди, разговор... гиды. Гиды, да, когда я вот вожу, причем гид не просто гид по тому какому-то европейскому городу, а какие-то могут быть путешествия, туры экстремальные, либо путешествия там в какие-нибудь долины, э, пирамиды, э, пещеры, э, что-то такое, э, как они называются это э, лимни, озера, вот что-то такое неизведанное, с, одним словом, за пределы, как рационального, так и иррационального. Здесь очень много профессий могут быть, но это не, не, не, не обычный бухгалтер. Да? А если это обычный бухгалтер, он будет все равно изучать какие-нибудь технологии, которые помогают как-то вот быстро структурировать всю систему, либо наоборот объединить несколько разных систем, он там и Excel добавит, и там, что еще, какие-то таблицы <къем> есть. То есть разные виды, то есть не будет какого-то одного направления. Здесь вот прям систематизация нужна 100%. Вот такая профессия вам нужна. Что мешает, да, у нас вопрос был, что мешает найти дело по душе, вопрос был ли у вас. Знаете, у кого-то здесь есть дело по душе, а кто-то хотел бы иметь это дело. Вот именно в таком контексте. Но при этом вы... Те, кто не имеет это дело, оно у вас есть как идея, вы его знаете. Это не то, что новое что-то чуждое, вы, вы это знаете. Вы, может быть, не зарабатываете на нем, либо не используете, может быть, оно для вас как хобби только. Но вы знаете, есть часть людей, которые уже работают так, а есть часть людей, которые знают, но пока не работают, но при этом работают на какой-то э, другой работе, имея в виду вот это вот дело своей жизни. Что мешает? Что мешает вам найти? Во-первых, вы как будто бы почему-то ждете какого-то шанса свыше, какого-то знака. Вообще очень интересная такая достаточно пассивная позиция да, в плане в ожидании. Я буду ждать, когда вот мне на меня свалится этот шанс, либо какая-то подсказка как это сделать ну, знаете, вот те, кто не работает по этой профессии, здесь вот ощущение того, что сами мечты сами фантазии в этом направлении и при этом не делание оно вас как-то наполняет то есть как-то вот компенсирует вашу потребность работать по душе то есть вы работаете на какой-то другой работе, но сами мечты представление, визуализация о деле вашей по вашей душе, оно как будто компенсируется, и вам не, не нужно. Ну, то есть, вы не хотите ничего делать. Поэтому присутствует какая-то пассивность. Ну, типа, свалится какой-то шанс, да, выпадет мне какой-то куш, я возьму. А так самостоятельно как-то делать нет. Почему? там что здесь десятка кубков, здесь вот. Я говорю, сама идея, она вас наполняет. То есть не столько дело, сколько сама идея того, что я могу этим заниматься. Вот здесь как-то, отвечая на вопрос, что вам мешает, мне хочется сказать, что с одной стороны, вам не нужно его находить, потому что вы уже знаете, какое оно, и в принципе ничего не делаете. А с другой стороны, если отвечать на вопрос, а почему вы ничего не делаете, то я бы сказала, потому что... Но оно вам и не нужно делать, как будто бы ничего не нужно. Вот вам хорошо. Вот эта десятка кубков, понимаете, она дает, оно дает вам вот это вот наполнение. Да? То есть когда я мечтаю, что вот у меня будет профессия такая, то я буду это делать, вам уже становится хорошо. Вы как будто бы, наполняетесь энергетически, и все, и вам в этом направлении что-то делать не нужно. Но ну, а так, в принципе, вы просто полагаетесь на удачу, полагаетесь на удачу, на счастливое истечение с обстоятельств, что обязательно появится какой-то какой шанс, вот вы здесь, здесь присутствует надежда. Надежда, что это будет, И если не в этом воплощении, то в следующем вот точно буду делать, да, здесь вот какая-то такая уверенность, либо если не сейчас, то вот на пенсии, там, либо если не сейчас, то вот через 5-10 лет, какая-то вот уверенность присутствует, хорошо, что поможет вам, а... Значит, сначала спрашиваю, что вам мешает, да, найти, мы сказали, а что поможет найти? преодоление волнения страхов переживаний и башня Ах, здесь вам нужно разрушить Ах, разрушить свое какое-то восприятие мира да вот у вас какие-то установки стоят вообще то как вы живете здесь Нужно разрушить вашу жизнь, до да, снов, хочется сказать, и начать ее заново, с новыми убеждениями. Здесь те убеждения, которые у вас есть, вот как я говорю, да, в плане того, что вот я надеюсь на как-то вот оно, оно, само собой случится. Вот это вот, вот это убеждение, и аналогично ему, они должны разрушиться, прежде чем вы что-то будете делать. Потому что здесь есть какие-то страхи, да. Неуверенность, может быть, не получится, может быть, я не найду, может быть, оно мне не надо, а может быть, вот это, и вот эти, вот все, может быть, может быть, может быть, синдром отложенной некой такой жизни, да, здесь синдром отложенной работе, работы по душе, вот он должен разрушиться. Вы, вы должны... Научиться, знаете, еще разрушать свои страхи. То есть вам страшно, а вы это делаете. Глаза боятся, а руки делают. Вот здесь должно быть вот этот мотив, он должен быть как девиз. Он должен быть для вас ведущим. То есть вы должны разрушать то, что вас пугает. У вас ограничения, это ваши... Здесь даже не столь страхи, а вот всевозможные эмоции, да, волнение, тревога, переживания. А что я скажу? А как я буду договариваться? А если это услуги, как я их буду продавать? А вдруг не получится? А вдруг это не востребовано? Вот, вот эти вот все переживания, вот этот вот трепет, волнение, вот это сотрясание пространства, его нужно разрушать, оно ни к чему хорошему не приводит вас. Оно наоборот вас как-то останавливает и демотивирует. На достижении вашего пути. Причем, смотрите, аркан э, мира э, в плане э, профессии, да, либо работы вашей души он же такой достаточно э, глобальный, и э, здесь про потенциал, про абсолютно новые возможности. Да? У вас огромный потенциал. Но вот из-за своих, то есть, вы хотите старший аркан. А то, что вас останавливает, это какой-то вот маленький. И вот здесь ощущение того, что какая-то маленькая мышь останавливает слона. Вот то, что вы хотите, это слон. Но он настолько боится вот этой вот мыши, что из-за нее готов не двигаться дальше. Вот вам нужно подумать, да, насколько у страха великие глаза. То есть и почему? Почему вы даете силу? этому страху управлять вами да? то есть кто хозяин кто хозяин причем здесь нету понимаете таких каких-то глубоких страхов как были бы например по луне по великому аркану это то что вы справитесь вы можете с этим справиться если для вас это действительно актуально и важно то есть может быть и чувство вины здесь могут быть какие-то вот сценарии прошлого. Здесь просто неуверенность, да, и сразу могу сказать, вам нужно найти, либо сменить окружение, то, в котором вы находитесь, найти людей, которые будут смотреть с вами в одном направлении, либо у них будут те качества, которые вам необходимы, либо либо поработать просто со своими страхами, со своими убеждениями, потому что они не такие-то, в принципе, не, не такого не такой мощи, когда, с которой нельзя поработать, да? то есть здесь можно исправить, то есть не такая, не такая велика сила этих э, страхов, здесь просто присутствует череда неудач, которая вот как-то заикарилась в э, вас, что нет, у меня не получится. Здесь нужно больше уверенности в себе. Вот этого не хватает. Поэтому я сказала, вам нужно сменить окружение. Либо сменить окружение, либо дополнить в своем окружении тех людей, которые будут иметь те необходимые качества, которые помогли бы вам выйти из этого страха. Либо в себе проработать эти качества. То есть больше там уверенности. Если вы там боитесь как-то общения, коммуникативные какие-то навыки, если там боитесь каких-то новых начинаний, может быть, вам нужно больше планирования, больше ясности, то есть здесь надо что-то в себе по башне однозначно разрушить, и... <свист> mm -hmm. и выйти из своей зоны комфорта, и оставить, да, оставить то, к чему вы привыкли, то, как вы, знаете, здесь вы еще, вы же застреваете в том, что вам хорошо, я не хочу никуда двигаться, да, вот это вот все нужно изменить, и тогда, да, великая вероятность, что вы сможете найти. Но у меня такое ощущение, что вот вам как будто бы не очень-то и нужно. То есть сама идея мне нравится, вот как если бы я, допустим, там работал там, художником, либо еще что-то, но как если бы, да кабы, но если этого и нет, то мне, в принципе, и так неплохо. Вот здесь про это. Позиция номер два. Красненький камешек. Э, двойки. Смотрим вас, для чего вам дело по душе. Хочется сказать, для души. Да? Шестерка кубков. Для эмоций. И сразу у нас зависимость выпала. Прекрасненько. Потому что вы зависимы. Да? Потому что вы зависимы от своего прошлого. Почему, для чего вам нужно, что там с этим прошлым, который вас как не отпускает, для чего вам дело по душе, с чем здесь связана зависимость. Ну, здесь разбитое сердце, хорошо, а для чего вам нужно дело по душе? Для того, чтобы вы двигались дальше, ага, здесь как будто бы дело по душе, вам нужно сразу так подноготную показывать, да? чтобы вытащить вас из а, своей какого-то сковорого прежнего образа жизни, да, который был не совсем удачный, который вводит а, вас вот, а, в негативные а, переживания, а, слезы, скорби, разочарования, какая-то вот такая череда а, эмоций болезненных. Да. Вот здесь от этого нужно будет уйти. А, и вот дело, да, оно, оно как будто бы как мотивация. Вот дело для вашей души, оно вас замотивирует. И тогда, стремясь к нему, вы сможете изменить свой прежний образ жизни. да, То есть вот э, с, не прошлое, а то, как вы привыкли. То, как вы привыкли жить. То есть дело вашей души, оно такое некий такой пинок только здесь не пинок, а морковка которая э, будет вести вас а мне хочется сказать а вы его уже знаете либо, либо что ну, ну а вы уже стремитесь к нему, шестерка мечей и э, императрица вы уже стремитесь вы уже знаете, да, что здесь люди, а это действительно дело вашей души да, да, солнце, вы его, причем вы знаете его с детства, вот я говорю, вот это вот с детства идет у вас, с детства вы знали, кем вы хотите стать, либо чем вы хотите заниматься, и вы идете, вы идете к этому, и где-то на интуитивном уровне понимаете, что это изменит вашу жизнь жизнь. Это, знаете, как знаете, не только как моя, как какое-то солнышко, которое согревает вашу душу. Вот когда вы думаете о конечном результате этого дела, ну то есть то, как изменится ваша жизнь. Вот вам хорошо становится на душе, причем не спокойно, а именно как-то вот радостно. Улыбка появляется, тепло разливается, прям светом наполняется ваша душа. Здесь вот излучает вот прям излучает, излучает этот цвет, вам хорошо, как мед какой-то, вы знаете, как некоторый, который разливается. Прямо на душе вам становится так классно-классно, вы очень долго можете говорить про ваше любимое дело, но здесь речь идет даже не просто о устном разговоре, о а передаче какой-то информации, а именно в письменном виде. Возможно, вы где-то в дневнике записываете о том, что вот каково это, да, когда мечтаете об этом деле, либо когда представляете, вот как будет тогда, либо какие-то идеи, либо кому-то передаете в письменном виде, рассказываете, либо сами в ведете, записи какие-то, либо кому-то в письменном виде, ну, в переписке. Да, либо у вас есть человек, какой-то наставник, которому вы рассказываете, вас мотивирует. Возможно, в детстве вы как-то кому-то рассказывали, маме, может быть, рассказывали, либо какой-то женщине значимой, важной рассказывали. Вы знаете, вы знаете. Хорошо, тогда второй вопрос у меня здесь, что мешает его найти, но он не совсем уместный, потому что вы, ну, вы и так знаете, и мне такое ощущение, что вы уже его нашли. Но все равно, если вдруг кто-то не нашел, что мешает вам найти, дело. По душе, королева Пендакли. И король кубков ну смотрите это могут быть действительно люди да то есть король кубков и королева пендакли либо если мы берем как качество то с одной стороны ваша эмоциональность эмоциональность, неумение отпускать э, прошлые какие-то вот переживания, обиды но ну, наша зависимость вышла от тройки мечей э, вот эти вот горечь, слезы, немножечко драматизм вот. а с другой стороны, по королеве Пендапли что мешает вам найти хочется сказать, как будто бы желание какой-то вот стабильности, что ли Ну, может быть, медлительность тоже такая у вас присутствует. А основательность, вот так скажу. Вот именно вот то, что я хочу, чтобы это было вот все основательно, чтобы это было вот прям а, все как у перфекциониста, вот что вот прям. Что-то у меня сегодня в голову все греческие слова лезут. Я не могу включиться на русский язык. Чтобы все было идеально, да, вот, чтобы все было вот прям очень-очень хорошо, чтобы вот с первого раза и все. Например, если вы хотите открыть свою галерею, да, то вы не делаете акцент на то, что вот я открыла, допустим, в своих мечтах, фантазиях, у меня, у меня есть своя галерея, и люди заходят туда, любуются картинами. Нет, вы в своих визуализациях представляете, какие стены будут, какие вот будут картины, какие у них будет рама, на какой высоте они будут висеть. То есть вы обращаете внимание на какие-то детали, и э, понимаете, исходя из этого, понимаете, что ага, здесь вот для этой рамы, на эту картину, мне, например, надо столько денег, а у меня их нет. да, И вот это вот как-то вас а, огорчает, и ну, вы говорите, нет, значит, я не открою, потому что у меня нет вот такого капитала, чтобы вложиться в это. Да? А, то есть вы не делаете оценку на то, что люди же придут, им же это нравится, и они будут покупать как картины, если есть такая-то необходимость, да, ну, например, если такая цель у галерей, я же не знаю, либо там я буду проводить какие-то мероприятия, мы будем собирать деньги, будем отправлять на благотворительность. Вот вы на это не делаете акцент, вы делаете вот, а какие будут шторы, какие будут гардены, какие там будет света, какая будет подсветка, вот что-то такое мне здесь идет, и вот это вот. Ваша основательность, она как будто бы мешает в достижении своей вот этой профессии по душе. Да? То есть, короче говоря, ваш перфекционизм. Перфекционизм и чрезмерная эмоциональность мешает вам найти. Угу. И аркан перерождения. А вы знаете, вы здесь вы как будто бы вы еще и боитесь, вы не принимаете. Вы же не принимаете эту жизнь. Здесь ощущение того, что вы уже можете иметь э, то, что вам здесь хочется. Но вы понимаете, что это понесет какие-то э, масштабные изменения в своей жизни, и вы не готовы переродиться. Не знаю, здесь такое чувство, что... Вы привыкли как будто бы быть в тени, и вдруг неожиданно ваше дело, вот это солнечное, проявленное, яркое, когда вы будете на виду у всех, вам как-то в мечтах, очень комфортно, классно, но когда, если бы это было на самом деле, вы бы понимали, что вот я буду больше времени экстравертом, а я по своей душе интроверт, и мне это как-то не очень нравится. То есть здесь вам нужно будет переродиться, вы не готовы к этому. А, а что поможет вам? найти ваше дело по душе, да просто сделать выбор, выйти из своей луны и девятка кубков, насладиться самой идеей, да, насладиться самой идеей и состоянием ресурсов, здесь вам ресурсов не хватает, и как обычно у двоек да, сделать, сделать выбор в это направление. Перестать себя как-то вот накручивать в негативном аспекте, что у меня не получится, что я не могу сделать как-то выбор, мне чего-то не хватает. Вот то, что я говорила да, ранее, когда я говорила, что вам мешает вот этот ваш перфекционизм. Здесь у меня такое чувство, что когда вы что-то создаете, вам нужен помощник. И вот в вашем окружении всегда, вот именно для двоечек, всегда есть люди земного порядка. То есть вот именно у вас, я не знаю, это может быть ваши партнеры, ваши дети. Такие люди, хочется сказать, примитивные в контексте материального плана. То есть это люди не духовные, это люди не творчества, это вот прям люди приземленные это люди которые хорошо разбираются в материальном плане. это люди которые знают всегда где можно что купить, как купить, это люди которые работают руками. это люди которые вообще не читают литературу им не интересно. это люди которые будут предпочитать магазины, сделать что-то своими руками, нежели там я не знаю моделирование либо там собирание искусства какое-то нет. То есть вот, вот вам такие люди нужны. И не случайно в вашем окружении такие люди, потому что именно пендаклевые люди, да, как вы, кубковые, а в тандеме с пендаклевыми вы, именно в тандеме, вы можете создавать как раз-таки вот в той профессии, в которой вы по душе, да, в, том, в том деле, которое вы знаете, вы сможете только в тандеме очень хорошо развиваться, потому что вам нужен человек, как он называется это завхоз, вот завхоз, вам нужен хороший совхоз, который скажет, так, что нам нужно, галерея, прекрасно, давай будем смотреть, сколько стоит квадратный метр, чтобы снять в аренду, вот в этом районе столько, то есть это для вас настолько... Чуждо для вас это вот настолько вне вас, ну вот прям действительно какое-то вот чужое это, что а для этого человека это вот прям его такая понятная стезя, а поэтому в вашем окружении всегда есть педакливые люди, ищите таких людей, таких завхозов, которые вам все распишут и скажут, надо вот это сделать, надо вот это сделать. Туда пойти так, потом вот это, то есть как бы делегировать им, но при этом э, находиться в тандеме. Либо это просто может быть человек как советник, я не знаю, который вам будет подсказывать. Здесь э, дело в том, что вот вы смотрите как-то масштабно, а для того, чтобы вам реализовать то, что вы хотите, нам, вам надо вот этот большой кусок разбить на части. И вот по маленьким-маленьким частям, знаете, вот как по лестнице, как мы поступаем, да? то есть когда вы смотрим, что вам надо там на пятый, на девятый этаж подняться, говоришь, «Боже, как это тяжело!» А когда ты смотришь, что от одного проема до другого проема там 10 ступенек, и ты говоришь, «Окей, мне надо пройти только эти 10». Мозг говорит, «Окей, давай шагать». Вы начинаете шагать, прошли 10, «Окей, смотри, сколько я уже прошла, 10, надо еще следующие 10». И глядишь так, 10, 10, 10, 10, и дошел до своего этажа. Вот здесь вот про это. Только для того, чтобы вот эти вот проемы считали, и вот эти вот ступеньки, не проемы, а пролеты, по-моему, да, как они называются. Может быть, я неправильно говорю. Вам нужен человек, который будет вас в этом направлять. Вот тогда у вас все получится. Но если отвечать на вопрос, дела вашей души, да, да, вы его знаете, вы его знаете. И вы э, движетесь в этом направле, направлении. Так, э, троечки. Троечки. Смотрим вас. Знаете, нет, сначала, для чего вам дело по душе? Для чего вам дело в вашей души? Тройка мечей, да, чтобы излечить свое сердце, чтобы включить, знаете, как-то вот с одной тройки на другой, с мечевой на педакливую переключаемся, да, с головы на, на землю, для того, чтобы как-то вот начать уже что-то делать, Хочется сказать, я уже как будто бы устал о чем-то думать, как-то переживать, волноваться. Давай я уже займусь делом. Вот что-то такое. Здесь ощущение того, что вы хотите вкладываться. да, То есть есть такая вот потребность уже во что-то вкладываться, что-то создавать, не думать, а правильно ли это, а мое, не мое. Уже хочется делать. Вот здесь прям такая очень потребность. Такое ощущение, что вот даже если вам дали любую другую, не, не только ваше дело, а любую какую-то идею, и она вам мало-мальско понравилась бы, вы бы прям ринулись в бой. И главное, чтобы, не знаю, какая-нибудь франшиза обязательно, да, то есть когда готова идея, и вам это нужно просто воплотить. И вот вы бы уже воплощали. Причем, знаете, так интересно, я ведь не случайно, наверное, сказала франшизу, может быть, это и есть какое-то ваше дело. Но для чего вам нужно, все-таки возвращаемся к вопросу, для чего? Для того, чтобы начать уже что-то создавать, да? во что-то что уже вкладываться. Да, движение. Вот вам просто не хватает движения. Устали, устали от мыслей своих, от самого себя, хочется сказать. Я уже устала от самого себя, от того, что как-то надо переключиться с головы на руки, и сделать вот именно вот это вот переключение вам не хватает то есть здесь не сам не само дело важно а именно переключиться чем-то заняться чем-то другим и вот это вот другое это и есть как будто бы э, дело мне хочется сказать а вы знаете знаете свое дело по душе Ой. по-разному здесь есть люди которые как-то вот, знаете говорят э, сомневаются сомневается э, то чем я занимаюсь сейчас это мое дело или нет потому что был аркану умеренности здесь он так изображен вот, как ангел который смотрит как-то на небо в таком э, взгляде а мое ли это ты точно уверен но причем вы знаете вот какая-то вот усталость присутствует идет не от этого аркана я устал уже, дай мне, да, я как то устал от поисков, устал от всего, мне уже не важно, чем заняться, либо уже заняться делом. Есть такая категория, есть и другая категория людей, которые уже работают, да, занимаются своим делом, но я не могу сказать, что вы как-то вот успокоились, что нашли, всегда есть такое, такое ощущение с оглядкой, Вы вот кто-то работает, да, казалось бы, это уже ваше дело, но как соглядка, вы знаете, как... Э, сейчас почему-то скажу э, про мужчин. Э, хотя не факт, женщин тоже так делают. Знаете, вот я живу, например, нет, скорее всего, женщины так мыслят, я не думаю, что мужчины так мыслят, а, с одним человеком, и всегда как-то вот с оглядкой, а вдруг где-то там есть мой человек, да? И вы можете прожить 10, 15, 20 лет с одним партнером, и все время с этой мыслью, что а вдруг я где-то упускаю, а где-то там есть мой партнер, а я живу сейчас с этим и мучаюсь, а там где-то есть моя вторая половинка. Вот здесь из этой категории, что я вот... Сейчас занимаюсь этим делом. А где-то есть мое дело, которое меня ждет. Вот. Это как раз та категория людей, которые смотрят всегда расклады про предназначение. Где мое, как найти свое предназначение? Вот это вот про вас. Я вас разочарую и скажу, что то, чем вы занимаетесь, это ваше предназначение. Это уже ваше предназначение. То есть не ищите там. Просто переключитесь и включите, включите в то, что вы делаете на 100%. Потому что выпадает «Рыцарь Крупов» как говорящий о, о том что это уже состояние вашей души здесь понимаете здесь не столь важно э, с одной стороны здесь как подсказка идет что вы уже находитесь в нужном времени в нужном месте и занимаетесь нужным действием а с другой стороны как подсказка о том что неважно чем вы занимаетесь э, главное чтобы вы э, это дело не, не то чтобы любили, а чтобы оно э, приносило вам удовлетворение. Вот это может быть все, что угодно. Главное, чтобы вы от этого получали удовольствие, для того, чтобы вот ваша душа, она была спокойна. Если то дело, чем вы занимаетесь, оно приносит вам какое-то вот успокоение. Успокоение не в плане засыпания бездействия, а в плане вот хорошо-то как, знаете, так иногда наполнишь ванну горячей водой, зимой, а, когда холодно, да, залазишь и, ой, какая, какое блаженство, да, какой блаж! Вот, вот, вот про такое состояние здесь я говорю, это, это, это уже, вот у меня такое ощущение, что вы уже нашли, только почему-то вы в этом не верите, в ну, кто-то здесь сомневается, что это не мое и куда-то смотрит еще на сторону, не надо вам смотреть на сторону, вы, вы уже нашли свое дело». Уточню еще раз, нашли свое дело. Ну вот двойка кубков. Как может сказать двойка кубков? Нет, конечно, вы нашли свое дело. Но здесь не принятие, понимаете? Вы, вы не принимаете по, по какой-то причине вы не принимаете, что это ваше. Вот, вот это вот ощущение, что где-то там трава зеленее, где-то там я бы смог реализовать свой потенциал. Либо занимаетесь у вас, например, потенциал на на три профессии условно говоря, да, там художник, там психолог и еще кто-то. И артист и вот вы занимаетесь например художеством до да, рисуете свои картины. Вот у вас, и у вас есть вот это ощущение что вот а если бы я была артистом либо если бы я а, принимал людей был бы психологом да ну какая-то другая ваша способность 2 и 3 тогда было бы лучше вот здесь такое тоже есть поэтому да да вы нашли а есть маленький процент того что а, а вам а мне и не нужно искать есть такие люди, которые, маленький процент, процентов 3-5, да, из вас, которые говорят, да, мне не нужно искать, мне и так хорошо, окей, вообще замечательно, вообще супер, то есть, а мне не нужно искать, я так это смотрю на всякий случай, потому что мне нравится смотреть на вас, или Благодарю. не благодарю, просто такая информация пришла. Хорошо, а что мешает вам найти, да, если вдруг... Если вдруг кто-то не нашел, что мешает вам найти семерка мечей? Вот то, что я говорила, хитрость. Да, то есть вы обманываете, обманываете в том, что либо вы ищете, либо я не знаю, что оно вам нужно. В чем обман? Луна, Ну вот, скорее всего, вы, вы обманываете в том, что вот я не понимаю, да, я вот это вот, у меня нету ясности, я не понимаю, как найти мое дело, либо в чем оно мое дело. Здесь вы занимаетесь самообманом. Мне хочется спросить, а почему вы себя обманываете, либо для чего вы себя обманываете. Четверка жезлов. Да, потому что не хотите каких-то трудностей и все. Либо просто хотите, чтобы было хорошо, был праздник, не надо было париться, ну, то есть, знаете, может быть, у вас такое есть убеждение, которое говорит о том, что когда я нахожу свое дело, у меня вот все идет вот прям ручем, все хорошо, я нахожусь в потоке, и люди ко мне идут, и я в приподнятом настроении, и деньги у меня валом, не знаю, почему это слово пришло, может быть, кто-то так говорит, лопатой гребем, да нет, почему, в любимом деле тоже могут быть какие-то форс мажоры могут быть какие-то трудности, ведь вопрос не, не, в, не в деле, а вопрос в вашем отношении, просто когда это ваше дело, оно вам проще дается, потому что у вас есть уже эти навыки, у вас есть эти уже способности, но это не говорит о том, что вы не можете сталкиваться с трудностями, здесь какое-то неправильное убеждение, вот подумайте над этим, откуда оно у вас появилось, что вот ну, у меня такое ощущение, что вот это чужое, это не ваше, да, просто э, веяние какой-то, мода, да, как говорят, вот найдешь свое дело, у тебя все попрет. Вот здесь про это, и вы как будто бы по четверке жезлов ожидаете, что когда же попрет, да, а, и поэтому может казаться, что вы не занимаетесь. Ну, у меня не прет, значит, это не мое дело, а, и вы даже не рассматриваете о том, что... Может быть, просто что-то вы неправильно делаете, да? надо как-то откорректировать. Либо вас вообще никто не знает, да? вы как-то себя не презентуете, мало о себе говорите. То есть, там, я не знаю, например, таролог, да, это мое дело, я это чувствую, но я об этом нигде не говорю. Ну, а как тогда придут? Либо, а, там, я не знаю, если говорю, то у меня просто есть расклады, да? у меня нет каких-то дополнительных услуг. Ну как тогда люди приходят? Да? То есть, они придут посмотреть, а услуг-то у вас нету вы боитесь там, например, проводить личные консультации, вот, и а отсюда у вас и нет денег, то здесь нужно немножечко разобраться. Вы обманываете себя в том, что у вас луна, что вы не, не выбрали, вы не выбрали правильное... Здесь самообман идет, что я не могу выбрать, либо я не понимаю, либо это не мое дело. Вот в этом... А что вам поможет найти, если вы не нашли? Что вам поможет а выйти из состояния повешенного? Посмотреть на ситуацию под другим углом. Да, то есть по аркану семерки мечей, по хитрости, не посмотреть туда, кого вы обманываете, а посмотреть внутрь себя, что от своей совести не убежишь. Да? То есть мы можем говорить все, что хотим, но внутри-то мы знаем прекрасно, что мы сами себя обманываем, что мы сами себя лжем. Боже! поэтому аркан повешенный что поможет здесь вот прям великие арканы стали выпадать посмотреть на ситуацию по другому пересмотреть по другим ракурсам посмотрите что, а действительно ли я не нашел может быть я уже работаю, просто у меня нет осознания иногда такое бывает знаете еще раз повторюсь с этим опытом, с, этим, с этой мыслью, убеждением да, по поводу партнерства. Вот я живу 20 лет, там, вот и где-то там находится моя вторая половинка. А потом наступают иногда такие моменты, когда что-то случается с, с вашим партнером, болезни, либо какие-то трудности, и вы как-то смотрите, начинаете смотреть на него под другим углом и осознаете, что... А ведь действительно этот человек обо мне заботится. А ведь действительно этот человек столько со мной всего прошел, что это действительно мой человек. Только у меня не было этого осознания. Вот здесь про это. То есть вам нужно посмотреть. да? Вы просто смотрите как-то при, по привычке. Смотрите глазами других людей. Да? Может быть, там, я не знаю, людей, которые вас не знают. Иногда, тоже еще бывает так, у вас складывается мнение, впечатление о человеке, с которым вы очень много лет общаетесь. А потом этот человек как-то знакомится, я не знаю, может быть, на работе. да, Допустим, это ваш муж. И вы приходите к нему на работу, а там новый работник. И вот он начинает вам рассказывать про вашего мужа, про вашего партнера какие-то положительные качества, ты знаешь, а вот он оказывается отзывчивый, человек такой щедрый, либо человек душа компании, вы так смотрите, и что-то у вас начинает в голове переключаться, что как так, а дом он такой, а с друзьями он другой, то есть он наоборот закрытый, он какой-то хмурый, и у вас возникает вопрос, а почему, да, а может быть, я что-то делаю не так, да, может быть, что-то не нравится ему, либо что-то его мешает, что-то напрягает, и поэтому он на улице один, а дома другой, может быть. И вот когда приходят такие понимания, да, какие-то инсайты начинают срабатывать, ты начинаешь по-другому, э, меняется ваше восприятие этого человека, вы становитесь другим, и люди вам это показывают. То есть этот человек, он, он становится, не он становится другим, а он реагирует вас по на вас по-другому. Почему? Потому что вы стали реагировать по-другому. Если вы раньше пилили, а, а теперь стали больше хвалить, то, конечно же, реакция другого человека, она изменится. Ну как это? То на меня все время, я не знаю, там, не удовлетворены были, а теперь вдруг меня хвалят. Что-то тут не то, да, и человек постепенно-постепенно меняется. Вот здесь про это, что вам э, поможет, да, найти э, дело, кто не нашел. Ну, я скажу, лучше скажу не то, чтобы найти дело, а пересмотреть свое отношение. Посмотрите под другим углом. И у нас здесь выпало император. И возьмите, наконец-таки, ответственность. Скажите, что это мой выбор. Вот я выбрала вот этого человека и я с ним 20 лет живу ведь я живу почему потому что я этого хочу в глубине души потому что если вы не хотели то одну отмазку бы нашли бы встали и ушли насколько бы трудно сложно не было да но э, если мы живем значит что-то нас сдерживает помимо там я не знаю каких-то вторичных выгод все-таки э, как говорится привычка зараза такая сила что и иногда разрушить какие-то установки те которые мы привыкли достаточно сложно и наше желание внутреннее оно должно быть очень мощным сильным таким толчком то есть это искра должна настолько загореться чтобы сказать что вот нет все я больше так не хочу и вы и уходить то есть ответственность как раз таки по императору Но вам нужно взять ответственность за свое дело и сказать нет я выбрал и все и опять-таки на примере личных отношений, да, когда кто-то вам начинает говорить, например, про вашего там, мужа, например, вы не будете вступать в что-то негативное, вы не будете вступать в диалог. Ведь это ваш выбор. То есть когда кто-то осуждает вашего партнера, ваша задача, неважно, мужчина вы или женщина, на, как говорится, на глазах другого человека, на улице, да, вне дома, защищать своего партнера. Как, каким бы плохим он не был. Почему? Потому что это ваш выбор. И когда кто-то осуждает другого человека, близкого вам, дети, свекровь, неважно кто, это ваш выбор, вы должны его защищать. Потому что обесценивая, когда другой человек начинает критиковать вашего мужа, жену, неважно, Начинает критика, а по сути она что делает? Она обесценивает, потому что люди не умеют давать конструктивную критику. Хочется другое слово сказать, что они делают. Они по сути обесценивают. И обесценивание, обесценивая этого человека, получается, что они обесценивают ваш выбор. И вот здесь вот этот вот вопрос в контексте даже вашей профессии, да, когда вы начинаете сомневаться, вы обесцениваете а если вы обесцениваете свой труд, свое дело, то кто вам будет платить за то, чего вы сами не цените? Вот прям для кого-то это еще сейчас вот в этот момент щелкнуло что-то, и это очень хорошо. То есть прекратите обесценивать свой собственный выбор. Если вам уж настолько некомфортно, переизберите. Переизберите. У вас есть это право. Да? То есть уйдите и больше никогда не думайте об этом деле. Займитесь чем-то другим. Но никогда к нему не возвращайтесь. Вот. Либо если уже остаетесь в этом деле, любите его до конца, по-настоящему, всей своей душой. Вот это вот и есть работа по душе. У вас здесь по умеренности вот эти вот качели есть. Нету, нету принятия, нет вот это смирения с хорошей точкой зрения, с точки с миром. То есть есть мир. Не то, что я поклоняюсь и все сдался. А смирение это с миром, я иду с миром, я это принял то есть я иду в ногу со Вселенной, я иду в ногу с миром, я смирился, я принял, и я буду вкладываться в это и отстаивать. И то, что я говорила про отношения, вовне, во внешнем мире, да, как мы говорим, никогда не выносим ссоры из СБ, это ведь не случайно. Во внешнем мире мы всегда будем отстаивать своих людей, своих детей, своих мужей, жен там, не знаю, родителей. но дома вы можете говорить все, что хотите, это ваш мир, да, то есть вот в доме вы можете высказывать свою точку зрения, свое какое-то недовольство, но на людях <с Got> это не лицемерие, это просто правильный подход, то есть вовне это, как бы сказать, это продолжительность вас самих, то есть дети... Это вы сами, это часть вас, да, то есть партнер, вы его выбрали, муж, жена, это ваша часть, то есть когда вы это не принимаете, получается так, что свою руку я не принимаю правую, а левую я принимаю, так нельзя. Вовне вы должны это отставить. Дома делайте, что хотите. Это вот ваш мир, ваши границы, ваш тыл. Можете э, там, ссориться, мириться, делать что угодно. Но вовне вы должны э, отстаивать. Это очень хорошо. Вот это вот э, убеждение сейчас. Кому-то оно может быть чуждо. Но если вы пофилософствуете, да, немножечко посозидаете над этим... Вы заметите, это есть в исламе такой очень хороший вот этот вот момент в плане того, что если муж говорит на люди, что сахар черный, то жена будет говорить, что это сахар черный. Не, потому что она такая покладистая, а, а потому что это как раз таки, э, как, это, как это сказать, то есть если она будет возражать, да, что нет, я же знаю, что это белое, она, по сути, обесценивает своего мужа. А она его должна поддерживать. Дома она ему может сказать что угодно. Ты что, вот, почитай литературу. Сахар всегда был белым. Ты что, дальтоник, что ли? Это другой вопрос. Воспитывать дома. не вне это вы, вы едины. То есть вы должны показывать. Ведь это ваш выбор. Да? Вы едины. Вы сила, вы мощь. Вы должны показывать силу своего дома. И, ну, то есть, в общем... Сейчас не про это не буду говорить, но подумайте. В общем, если я сказала, значит, в этом есть какой-то смысл для вас. Вот такой у меня был а, расклад и третья позиция. Так, а, чем вам перекрыть? Давайте императором перекроем. Нет, да. Императором перекроем жду ваших комментариев мне всегда интересно читать комментарии, и я вообще очень-очень рада так ручки затираю, да, это вот мое выражение радости в плане того, что вот у меня на канале люди пишут свои истории, да в плане чего, что в плане не просто как-то вот в негативном ключе да, а вот позитивном, что вот я уже это проработал, у меня это получается что вот вместе с вами, Лене, я расту я уже это умею я уже это узнаю все по полочкам разложилось. Это огромная мотивация для меня. И, и, и я, я радуюсь, что вот именно через расклады, через ту информацию, которую передаю, передают через меня, не я передаю, через меня передают, что-то хорошее мы вместе с вами создаем. Вот на такой позитивной ноте я закончу. И жду вас на следующих раскладах. Не забывайте, пожалуйста, облиться, консультации по выходным. Мне очень нравится, когда вы приходите на них. Вот. Не потому что они платные, а потому что э, вот, личный контакт мне очень нравится. То есть одно дело, когда ты держишь общие расклады, а другое дело, когда ты все равно узнаешь как-то не знаю, какая-то близость какая-то присутствует, какая-то какая настоящесть, да? ну так-то я вас не вижу, вы меня видите, да, конечно, у меня есть ощущение в этом виртуальном мире, что вы там все смотрите да, на меня, вот. каждый из своего дома, у вас много, а тут вот прям живой контакт прямой, это очень, это по-другому, это по-другому, все, сегодня на меня прям поток такой нашел, да, снижхождение. Прощаюсь с вами, всего самого наилучшего, всем пока-пока.